<music> студент КФУ завершил работу над татарским переводом первого тома эпопеи о Гарри Поттере. В работе были задействованы 13 волонтеров. Презентация Гарри Поттера на татарском языке запланирована на 19 августа на дизайн ярмарки «Синой базар» в Казани. По словам Айдара Шахина, перевод первого тома «Гарри Поттер и философский камень» опубликован в сети в бесплатном доступе на сайте potter.tatar. Именно 31 июля – день рождения писательницы Джон Роулинг и ее литературного героя Гарри Поттера. Кстати, на этом сайте уже можно ознакомиться с татарским переводом. Восьмой книги о волшебнике, который вышел в конце прошлого года. В 2015 году, э, тоже отрывки, да, я переводил первую главу пятой книги. Чисто ради интереса, mm -hmm. тогда никаких планов не было. И в прошлом году я сам перевел, э, получается, восьмую клубу Пессу, Гарри Булларко, дитя сам. Э, и тогда я понял, что это очень интересно, и что этим можно заниматься, и что этим нужно заниматься. И получается уже. Э, в декабре прошлого года набрали команду и уже находили. По словам собеседника, в дальнейшем он не исключает возможности перевода на татарский язык других книг о Гарри Поттере. Есть желание перевести на татарский всю Патриану. Однако все будет зависеть от востребованности переводов и наличия времени. А пока на татароязычной версии сайта «Радио Свобода» в постоянной рубрике Айдара Шахина можно ознакомить с переводами отрывков на татарский язык шедевров мировой литературы. Оурула Толкина и других авторов. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, университет. Субтитры а